Сегодня я представлю вам новые продукты компании «БиЭпик». Ученые компании «БиЭпик» создали продукты, позволяющие повысить качество нашей жизни, повернуть годы вспять, сохранить молодость, получить энергию, увеличить жизненные силы и задержать процессы старения. Это новое направление в индустрии здоровья. Благодаря новейшим технологиям, Наши продукты продляют долголетие и возвращают молодость. Это технологии глубокого сжатия, суперкондуктивная технология и энерджи-технология. Все компоненты 100% натуральные и совершенно безопасные для человека. Продукты разработаны учеными США, изготовлены на фабрике 5 звезд, соответствуют требованиям международных стандартов GMP и ISO, имеют сертификат «Халяль», Продукт Кошерный прошел клиническое исследование в Казахстане в клинике профессора Мустафаева. Тонкий научный подход к комбинации ингредиентов позволил создать многофункциональные комплексы, запускающие глубинные процессы в организме. Ингредиенты прекрасно сочетаются и в синергизме усиливают действие друг друга, отвечают требованиям клеточной структуры организма, нормализуют работу всех органов и тканей в системе биобаланса, дают... Устойчивый эффект. Ученые доказали, чтобы восстановить здоровье, необходимо пройти четыре фактора. Первое это детоксикация, второе восстановление пробиотической флоры. Третье укрепление защитных систем и четвертое нормализация обмена веществ. Все эти функции выполняют продукты компании BIEPIC. Компании три продукта. Но начнем мы с вами с новых продуктов. Два новых продукта. Это отцеллер Aid Detox и Acceler Aid Sleep. На данном слайде вы видите Отцеллер detox Фиолетовая капсула состоит из трех смесей. Смесь для пищеварительной продукции. Системы, смесь для потери веса, смесь пробиотиков, пробиотиков и энзимов. Этот продукт проводит мягкий детокс, способствует потере веса, улучшает пищеварение, очищает от токсинов, восстанавливает здоровье иммунной системы, а самое главное растапливает наш жир. Мы теряем вес. Мы просто потрясающе спим и теряем вес, принимая данный продукт. Это переворот в, на рынке wellness. Такого еще не было, чтобы можно было снижать вес во сне. Ну, давайте рассмотрим наши смеси. Итак, смесь для пищеварительного баланса состоит из гуминовой кислоты, активированного углек, клюквы, корни одуванчика, корни имбиря, корни алтея. В ней более 400 химических соединений. Состав веществ поистине уникален. Входящий в состав гуминовой кислоты содержит всю таблицу Менделеева. Это очень мощная комбинация для оздоровления организма. В составе полный спектр микроорганизмов, аминокислот и в их числе природные полисахариды, пептиды, 20 аминокислот, витамины, минералы, стерины, жирные кислоты, омега 36 и так далее. Буминовые кислоты способны донести все эти элементы до каждой клетки. Они повышают сопротивляемость организма к действию неблагоприятных факторов, обладают биостимулирующим, антибактериальным, противовирусным, противогрибковым антимутагенным действием. Это недостающее звено в нашей пищевой промышленности, которое защищает и восстанавливает весь организм, является проводником восстановления кислорода в клетку, освобождает от гипоксии, смесь на высоком уровне проводит очистку всего организма и восстанавливает работу всех 12 систем организма. Следующая смесь – это смесь для нормализации веса в составе кора скользкого вяза, Экстракт сена, экстракт расторопший корень алоэ вера. Эта смесь, как самый лучший скульптор, вылепит наше тело. Она уберет лишний вес, поможет восстановить мышечную массу, потянет все обвислости тканей, проведет лифтинг, подтяжку кожи и запустит функции омоложения организма. Снимет воспалительные реакции в кишечнике, избавит от запоров, вздутий, диареи, дырявого кишечника. Смесь способствует снижению веса, устраняет стресс и тревогу, регулирует стул при геморрое, практике анальных трещинах. Силимарин, который входит в состав этой смеси, обладает выраженным защищающим и восстанавливающим клетки печени действием, оказывает антиоксидантные, детоксицирующие, обеззараживающий токсины и яды эффект. Препятствует проникновению ядовитых веществ в клетки печени и разлагает другие яды, прежде чем они начнут оказывать свое пагубное действие на печень. Смесь высокоэффективна при жировой дистрофии печени, нейтрализует токсины, выводит их из организма, эффективно при циррозе печени и гепатитах. Следующая смесь. Это смесь пробиотиков, пробиотиков и энзимов. В составе топинамбур, порошок шелухи подорожника, смеси 17 энзимов, бациллус субтилис, синая палочка и штамм бактерий бациллус кагулянс. Лучший спорообразующий суточный пробиотический комплекс имеет код А07ФА. Это антидиарейные микроорганизмы. Смесь восстанавливает микрофлору нормализует функции кишечника и отлично очищает наш организм, снижает вес, смесь 17 энзимов, помогает переваривать пищевые продукты, стимулирует деятельность головного мозга, обеспечивает процессы энергописечения клеток, восстанавливает органы и ткани. Это самый лучший, повторюсь, спорообразующий суточный пробиотический комплекс аэробных бактерий. Давайте два слова о пробиотиках. Это хорошие для человека бактерии, которые подавляют патогенные и условно-патогенные бактерии и обеспечивают восстановление нормальной микрофлоры. Синая палочка и бактерии Когулянс повышают эффективность иммунной системы, вырабатывают антитела к вирусам, предотвращают прикрепление к стенке кишечника вредных бактерий и тормозят их рост стимулирует укрепление слизистого слоя в кишечнике, защищают от инфекции, разрушает токсины, которые выделяются плохими для организма бактериями и продуцирует выработку витамина В, который необходим нам для метаболизма печени, для метаболизма пищи, предотвращает анемию, восстанавливает недостаток витаминов В6 и В12 способствует росту хороших бактерий и эти бактерии приживаются в сто раз лучше других штаммов бактерий и их не надо хранить в холодильнике эта смесь регулирует прохождение пищи через кишечник улучшает работу пищеварительной системы но самое главное подавляет Именно патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, такие как сальмонелла, протея, стафилококия, стриптококия, различные грибы, мукора, дрожжевые грибки, кандидо, продуцируют ферменты, удаляют продукты милостного распада тканей, синтезирует аминокислоты, витамины и иммуноактивные факторы. Вот такой вот уникальный продукт от Cellar Aid Detox. И следующий продукт у нас Ацеллер Эйт Сли. Рассмотрим его. Это белая капсула. Она избавляет нас от бессонницы и прерывистого сна. Гармонично насыщает наши клетки натуральным питанием. Восстанавливает нарушение клеточных функций и разблокировку организма. Помогает расслабиться после рабочего дня. Успокаивает наш мозг и тело на всю ночь, чтобы проснувшись мы чувствовали себя отдохнувшими. Помогает быстрее заснуть, спать беспробудно и не чувствовать слабость по утрам а также подготавливает организм к следующему дню, очищает органы, выводит токсины и сжигает жиры. Мы спим, а наш вес тает. Состоит также из трех видов смесей. Первая смесь это смесь для глубинного сна, для глубокого сна. В составе этой смеси цитрат магния, экстракт корня валерьяна, хмель, цитрат кальция, неоцинамид и мелатонин что делает эта смесь она поддерживает необходимый энергетический уровень всего организма снижает вес во время сна необходимо при мышечной слабости нервном истощении общей утомленности и синдроме хронической усталости регулирует все энергетические процессы в нашем организме это мощнейший антиоксидант который спасает нас от рака и преждевременного старения нейтрализует свободные радикалы мелатонин который входит Состав этой смеси проникает в любую клетку и защищает ядро ДНК. Это позволяет поврежденной клетке быстро восстановиться, регулирует цикл сон-пробуждения, способствует наступлению сна, восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и клеток мозга. Следующая смесь – это смесь для устранения стресса. В ее составе ашваганда, ее называют индийским женьшением, эльтианин, экстракт лимонного бальзама и экстракт пасифлоры. Что делает эта смесь? Она способствует гармоничной ментальной и физической релаксации и улучшает качество нашего сна. Воздействует на наш организм постепенно, мягко, снимает стресс, улучшает качество сна и общего оздоровления, повышает стрессоустойчивость организма и его энергетические запасы, улучшает когнитивные способности, повышает наше настроение, укрепляет иммунитет. Необходим при напряженной мозговой деятельности, особенно в периоды учебы, в школах, институтах и на напряжен... при напряженном рабочем графике э, на предприятиях и организациях. И третий вид смеси – это смесь для восстановления жизненных сил. Смесь состоит из микроэлементов – экстракта черного перца, цитрата кальция и цитрата магния. Она помогает улучшить кровообращение и кислорода обращение в мозге. Восстанавливает все 12 систем нашего организма. Эффективно при бессоннице, проблемах с печенью, гангренах, грыжах, заболеваниях печени, болезнях сердца, улучшает пищеварение, предотвращает рост патогенных бактерий в желудочно-кишечном тракте. Эффективно в борьбе с раком, препятствует его развитию, подавляет цитокины, которые вырабатываются опухолевыми клетками, мешает передаче сигналов между раковыми клетками и уменьшает прогрессирование опухоли. Улучшает состояние организма при аллергических кожных заболеваниях, зубе, экземе, псориазе, расщепляет холестериновые бляшки, помогает формированию альбумина, улучшает работу печени, способствует выработке ее ферментов, а также разжижает желчь, оказывает антитоксическое, очищающее действие, выводит токсины из организма, помогает при дискептических явлениях и при запоре, помогает при ревматизме, подагре, рахите, туберкулезе и помогает растворяться камням в, почке, в почках, панкреатическим камням и, конечно, желчьим камням которые образованы из загустевшей желчи, так как идет разжижение желчи. А только желчь может растворять эти камни. Ну вот я вам рассказала о наших новых продуктах. Хочу подвести резюме, что делают наши продукты. Новые продукты Ацеллер Эйдетокс и Ацеллер Эйп Sleep. Они полноценно питают наши клетки организма, защищают их на высоком уровне, адаптируют наш организм к условиям внешней среды, регулируют процесс пищеварения, нормализуют пробиотическую флору, улучшают и регулируют здоровый метаболизм, сжигают жиры, нормализуют вес Нормализует передачу сигналов между клетками, нормализует биоритм и увеличивает активную продолжительность жизни. Этого вполне достаточно для гарантированного восстановления и укрепления нашего здоровья.